Мальчишки, а также их родители Мы с вами сегодня приехали В национальный парк Хао Чамао И сейчас мы с вами пойдем Посмотрим, что здесь есть Ну, я знаю уже, что здесь есть водопады Есть водоемы, где плавают рыбы И в этих водоемах можно спокойно плавать То есть вместе с рыбками Так что, поехали О, ребятишки, смотрите, какое Дерево огромное Это вся корневая система то есть за ней можно прям спрятаться. Ну, дерево такое большое, крона, крону раскинуло. Прям высоко и широко. И вот такая вот дорожка. Тропинка проходит. Я опять в своих кроссовках предательских. Сегодня выходной. Сегодня у нас 13 мая. Так что сегодня. Ну сегодня я не успею уже видео выложить. Ви -ви -ви -ви -ви. В общем, видео выйдет скорее всего 14. Потому что вчера были посиделки у нас интернациональные. Но вы это уже видео посмотрели. Оно выйдет 13 числа. Просто сегодня съемочка производится 13 числа, а я приехал в национальный парк. Пойдемте. Кстати, странно, не знаю почему, но по идее это маленькая река какая-то или просто не река а какой-то маленький такой короче не знаю как назвать но я думал что без вода вообще будет Вот такие вот деревья ребят просто огромные ну хотя это по сравнению с прошлым деревом еще молодое наверное потому что не такая большая корневая система Плюс в чем? Во-первых, дорожка проложена ну, под между крон деревьев. А солнце на вас не давит, вы идете в теньке. Ну, в любом случае присутствует влажность, не без этого. И еще, ребят, ну это не минус, наверное, это даже плюс. А в парке везде практически наклеены, ну в самом начале, по крайней мере, наклеены указатели, что нельзя курить в этом парке, нельзя распивать алкогольные напитки. Так что, кто приезжает, соблюдайте эти правила, не нарушайте, чтобы о вас было нормальное мнение, а не то, что вы ведете себя как-то непонятно, не уважаете этих там, правил, законов. Так что, не нарушайте. Наслаждайтесь, отдыхайте. И еще мне, мы пока ехали, мне мой знакомый сказал, что здесь встречаются змеи. Так что, тоже будьте аккуратны, ну то есть, ну, не лезьте туда, где нету тропинок, пытаться залезть в гущу джунглей, что-то там найти. Найдете только себе геморрой, который придется потом лечить. Так что будьте аккуратны на любой экскурсии. А, расскажу обязательно поставлю точку, как доехать сюда, а, то есть как добраться самому. Ну от моего, от моей дачи получается 130 с чем-то километров. То есть по дороге. И вот я уже слышу а, маленький шум воды. Скорее всего уже подходим или к реке, которая стекает с гор, или к водопадам. И пойдемте смотреть. Ну да, как я и сказал, вот мы подошли с вами. Ну это горная речушка, скорее всего. Вода пока идет. Посмотрим, что у нас будет выше. А, выше, когда поднимешься в горы. Высший гор могут быть только горы, или высший гор могут быть только горы. То есть в этой воде можно спокойно полазить, покупаться. Вот тайцы с семьей. То есть можно, я так понимаю, прям по... аккуратненько пройти. Вот там дети маленькие купаются. Ну пойдемте дальше. И вот я буквально отошел от речки метров пятьдесят. Здесь также стоят лавочки. Столы Можно приехать, как я понимаю, со своей едой Ну и естественно не оставлять После себя мусор Есть вот такие тоже беседки Как я говорю, тенек присутствует везде Но это чтобы более с комфортом Посидеть И самое вот прикольное сделали мусорки В виде спиленных деревьев Поставили бочки Это бетонные кольца какие-то Просто мы сделали Как спиленный ствол дерева И поставили туда мусорные бочки вот тайцы сидят у нас спокойно за столом. Сейчас мы туда поближе подойдем. То есть они купаются в горной реке. И, кстати, на той стороне тоже есть беседки на противоположной. И сейчас пойдем дальше с вами. В общем, ребят, смотрите, вот так вот тайцы купаются. Но на самом деле здесь очень красно. А, приезжайте. Приезжайте обязательно, я вам советую. Все там и дети, вот они приводят наши привет. Ну, опять же, аккуратно Потому что по таким камням Надо перебираться очень аккуратно Чтобы ну, не подскользнуться и не упасть Есть и такие маленькие Заводи, даже взрослые вот, Маленькие жилети купать, Хотя там глубина небольшая В общем, я думаю, что кто сюда приедет По моему совету, не пожалеет Ну, а кто не сможет сам добраться Я могу В общем, я могу организовать вам сюда тур если вы его не найдете на улице у а, туристов каких-то. Так что у меня есть знакомый, который ну, будет готов за определенную плату вас сюда отвезти. Билет стоит к одной 200 бат с человека, кстати, чтобы у вас было понимание. Поэтому, кто захочет сам поехать своим ходом без а, всяких экскурсий, пожалуйста, уезжайте. Ну, и кто хочет, ну, точнее не хочет ехать своим ходом, но... Хочешь, чтобы я с этим человеком проехался, показал, где это находится. Можем также это все организовать, но за вход выплатить за сами и также платите за трансфер, который вас будет доставлять до этого замечательного места. Ну все, ребят, идем дальше. Кстати, ребят, вот говорю, знаки везде висят. Нельзя здесь распивать алкогольные напитки. Нал Усмокинг. О, тоже говорит Нал. No. А, на самом деле здесь уже становится Влажновато Вот такие вот водопады есть И также там купаются Но мы сейчас с вами туда дойдем обязательно Ну что, закончилась у нас обычная дорожка То есть детонированная И уже начинаются такие маленькие джунгли а, Мы с вами поднимаемся По камням Камеру я держу в нестандартном варианте Сейчас то есть Идем Я вам показываю дорогу Здесь вот такой вот ствол стоит дерево. Я не знаю, ребят, передает камера эту всю красоту. Но обхватить его невозможно. Так что люди также вот местные тайцы. Идут. Ну, также, наверное, покупаться на водопадах. Ну что, ребятишки? Подъем становится все круче и круче. Обувь обязательно берите хорошую в которой сможете улазить по таким вот подъемам, возвышенностям. Потому что местность здесь пересеченная. Где-то земля, где-то корневая система и также по камням, по булыжникам. Так что обывайте хорошую обувь. Ну, уже фу, такое прям дыхание перебивает. А если еще сигареты покурить здесь, умрешь на месте, наверное. Воздух здесь, конечно, ребят, Мои легкие сейчас от того, что я много курю Просто сейчас сходят с ума Но ну, это даже полезно, наверное Немножко почистить свой организм Легкие почистить Хотя мне надо в таких местах, наверное, все-таки пожить какое-то время Ну, идем с вами дальше а, Ребятки, девчонки и мальчишки, а также их родители Как я и говорил, что можно здесь с рыбами поплавать а, ну, не знаю, можно их тут ловить или нельзя, я думаю, что нельзя, потому что национальный парк, и вам не разрешат, но купаться здесь можно с ними, то есть, корм единственное, это нельзя. взял, сейчас, если будет выше, обязательно возьму корм и покормлю этих кабанчиков, здесь рыба прям, не знаю, конечно, ну, как она здесь, завезли ее сюда, или она тут сама размножилась, ну, в общем, пойдемте дальше. Организованной толпой поднимаются. Ну говорю, подъем уже становится все круче и круче. Там тайцы вообще в стиле покурили. Ну тайцам то можно, они у себя дома, поэтому и на эти правила, на законы как бы глубоко насрать сверху. Фаранг в любом случае будет виноват, из вас максимум возьмут штрафы, какой предусмотрим законом. Фу, блядь. Честно, ребят, уже сил нет, чтобы не ругаться. Потому что тяжко. После вчерашних посиделок, статьцами. Ну ладно, пойдем дальше. Так, ну что, ребят, мы дошли до самого первого, более крупного такого водоема. Здесь также рыбы плавают. В этом водоеме. И вот есть какой-то мост, но почему-то он перекрыт, он недостроен. А здесь за надпись, что... Проход по мосту поэтому запрещен Но мы сами тоже не будем искушать в судьбу Куда лезть там ловить нечего И мы потихонечку сейчас идем выше Потому что нам надо выше, все выше и выше Тайцы вот пришли И, кстати, тоже куча рыб Пришли кормят их Вот, если вам видно Куча рыб. Кто захочет, может искупаться, поплавать с рыбками Рано, чтобы они вас не съели Так, а на солнышко выходишь, начинается полная жопа, ребят Так что надо обратно в валить Пойдемте Так, ну что, девчонки, мальчишки а, Мы подошли уже к такому подъему Он сделан в виде ступенек из камней То есть, как бы, натуральное все и сейчас будем подниматься по этой лестнице. Также предусмотрены поручни. Кому тяжко подниматься без поручни. А, могут держаться за поручни и подниматься. Ну, я пошел. Снимать не буду, потому что сейчас дыхание собью. Как отдышусь, продолжу снимать дальше. Вы просто это не видите, но кто захочет, почувствует. Все, пошли. Да. А, ребят, вот такого не повторяйте, как эти люди остаются в потому что... Там внизу большой обрыв И это огражено специальными канатами То есть, чтобы люди не подходили к краю Потому что туда, если вы упадете Тут пизда вас долго будут доставать Потому что высота Вот двое сидят, но я сейчас для вас тоже нарушу, как бы правило Можно упасть прям, ребят Довольно-таки серьезно травмироваться Поэтому лучше не лезть в такие места Потому что специально сделали Здесь, может быть, площадку Сделали, потому что она ровная И не стали ее перекрывать А может быть Просто сняли ограждение сами тайцы И сидели отдыхали Ну, ну что, идем дальше с вами Так, ну что, ребят Я шел за тайцами Тайцы, по-моему, дошли до своей конечной точки Но я сейчас буду продолжать путь дальше Чтобы вы посмотрели И сейчас посмотрите на меня В каком состоянии я добрел, Потому что дальше есть еще водопады вот, Смотрите какой я мокрый С меня течет футболка вся мокрая И мы с вами идем дальше По ходу движения Как у нас идет такая тропинка из камней Тайка сидит жарко в кофте Я вообще не понимаю как можно в кофте Я даже жалею что я футболку с собой одел сегодня А не в маечке поехал Ну все пойдемте дальше В джунгли Посмотрим что там у нас есть Потому что пока Супер-супер водопада я не увидел Может быть он в другой части этого парка Так что мы с вами Продвигаемся по джунглям Ну, не знаю, чем мое путешествие кончится, закончится Закончится-кончится а, по этим джунглям Ну, пока иду, никаких опасных тварей не встречал Но опять же, конфликт с ними не собираюсь вступать Если будет на дороге какая-то змея Пойдемте дальше так, ну что, я, короче, ребят, почти сдался Решил искупаться, потому что тело прям горячее Я пошел в этот продаем, а вы смотрите за мной Славой, Я сейчас искупался, говорю, водичка ледяная, но вылазить на камнях очень опасно, а они скользкие, поэтому очень аккуратно выбирайтесь и также аккуратно заходите воду. Мы сейчас перед и дальше. Я хочу найти все-таки для вершины этого моей горной и посмотреть, что там в конце, и, что и в самом начале. А вы самой отправляетесь. Ну что, ребят, я искупался. Будовермя вы видели уже, да? И поднимаюсь дальше. Уже вот начинается вот такая вот красота. То есть, какие-то... Тропинка стала узкая. Ну, хорошо, что вот вдоль тропинки растет бамбук. Чтобы не свалиться вниз. Правда, не во всех частях, как бы это тропинки. Но в основном везде присутствует. Есть некоторые места. Просто он чуть ниже. Так что поднимаемся с вами дальше, выше. И, кстати, привет девчонкам из Хабаровска. Наталье, Лене, Марине. Привет вам из Таиланда от Лысова. Жду вас в гости обязательно, как и планируете. Ну все, пойдемте дальше, девчонки и мальчишки. Ну, что, мы подошли к табличке, к указателю. А, направо у нас показывает, ну куда можно спуститься, не знаю, ну, наверное, покупаться также можно. А, называется Чон Кап. А мы с вами идем дальше, Хок Сай. Еще 400 метров вверх. Просто я говорю, я хочу дойти до конечной точки. Точнее до начала этих водопадов, откуда он берет свое начало. Но вы со мной идете также. Видео в любом случае будет в двух а, моментах. Не буду делать одно большое, чтобы у вас было вам было интересно смотреть. И, кстати, вот я сейчас остановился, смотрю. Камера, не знаю, передает, не передает. Это отвесная скала. А мы, получается, идем по тропинке. Доль скалы. Дорога становится с каждым шагом все хуже и хуже. А, там дальше даже вижу уже канаты натянуты, чтобы облегчать себе подъем. ну пойдемте. в общем вот такое мне дерево преграждает путь. сейчас будем под ним пролазить. пойдемте. на карачках муха. а здесь перелазить придется через это дерево. в общем вот такой вот вид. Здесь, наверное, или нет, еще дальше идем Блять, паутина Смотрите, ребят, под ноги обязательно Чтобы не упасть Ну, естественно, не пораниться Пересеченное местность здесь, конечно Я служил практически в таких же местах Косандарский край Тоже там по горам полазили. И самое главное, ребят Правильное дышание, ну, Дышите правильно Дыхайте через нос Выдыхайте через рот У вас дыхание будет правильное, Сердцебиение будет тоже правильное Так что пойдемте дальше Ну и старайтесь меньше разговаривать Не разговаривайте, как я говорю В дороге Но я вам это все объясняю Поднимайтесь медленно, уверенно Дышите спокойно Ну все, пойдемте дальше да, ребят природа которую не тронул человек это действительно красивые места но в россии тоже есть и здесь своя красота лето круглый год горная река но потихонечку мы продвигаемся к началу ее правда не знаю где это начало будет парк большой и куда меня выведет тропинка и сколько я в пути я тоже уже не знаю потому что часы с собой не брал пошел без часов человек Ждет меня внизу Так что Мы с вами идем дальше Я вот сделал маленькую остановочку Как раз передохнуть Тело горячее, то есть то, что купался уже и обратно горячий, как кипяток Надо будет сейчас найти опять водоем И, наверное, залезть снова искупаться Пойдемте